Какие вопросы задали журналисты ректору Ильшату Гафурову? Я журналист из интернет издания Казанфест. На самом деле у меня есть несколько вопросов. Международный гроссмейстер Анатолий Карпов в Казанском университете. Шахматы в стенах Казанского университета практически были всегда. Какие новые гаджеты ждут фанатов Apple этой осенью? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Владислава Проценко. Миноборнауки России представила рейтинг медийной активности высших учебных заведений за август 2021 года. В рейтинг вошли 219 вузов подведомственных Миноборнауки России. Казанский федеральный университет вошел в топ-3 рейтинга.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 Казанский федеральный университет посетил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин. Встречу для деловых партнеров провел проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. В рамках визита проректор рассказал гостям из Санкт-Петербурга про структурное устройство Казанского федерального университета и те научные разработки, которые сейчас ведутся в ВУЗе. В связи с открытием в спортивном блоке КСК КФУ «Уникс» шахматного центра Казанский федеральный университет посетил советский и российский шахматист, международный гроссмейстер Анатолий Карпов.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 В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации состоялась встреча к раз со студентами. Все подробности с открытия шахматного центра смотрите в нашем следующем выпуске. Елизавета Никитина, Фариза Хитоглы, Универньюз. В спортивном комплексе «Москва» Казанского федерального университета прошли противопожарные учения. Мероприятие было организовано в рамках профессиональной подготовки личного состава второй пожарно-спасательной части МЧС России по Татарстану. Тренировочные занятия прошли совместно с сотрудниками и студентами Казанского федерального университета. Персонал и учащиеся с поставленными задачами согласно инструкции справились. Вторая пожарно-спасательная часть также с поставленными задачами справилась по спасению пострадавших и тушением условного пожара. Можете выбрасывать свои старые гаджеты. Компания Apple презентовала новую продукцию iPhone, iPad и умные часы. Из-за пандемии коронавируса презентация прошла в виртуальном режиме. Какие новинки ждут покупателей, узнаем в сюжете нашего корреспондента. Фанаты Apple дождались презентации от компании. Ведущий американский производитель электроники представил новые модели своих самых популярных продуктов. Но, как всегда, самым ожидаемым из них можно считать серию смартфонов, которые представлены в четырех моделях. iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 и его уменьшенный вариант iPhone 13 Mini. Компания Apple, как всегда, безусловно, сделали отличный продукт. Лично мое мнение, iPhone является лучшим смартфоном на рынке. Это благодаря тому, что Apple создает Дали единую экосистему, в которой входят все устройства, поддерживают свои устройства. У них замечательная операционная система. Выпускаемая серии продуктов от Apple для обычного пользователя мало чем отличается от предыдущей серии. В прошлых сериях и так всего было достаточно. Производительность также была высокой. В этом году это достаточно такой спорный момент насчет того, что менять ли существующий девайс, например, 12 iPhone на 13, то есть это дело уже каждого пользователя в зависимости от целей которые он хочет достичь. Покупателям интересно не только качество, но и цена продукции. К примеру, в США цены на iPhone начинаются от 699 долларов. В российских рублях это около 60 тысяч рублей. В зависимости от модели в России они уже будут стоить не 60 тысяч, а почти 70. Во-первых, это зависит от э, налогов. Во-вторых, естественно, э, цены на каждом рынке устанавливаются в зависимости от... Э, конкретной там, маркетинговой стратегии э, продавца или производителя. Факторы есть разные, и цены действительно в разных странах на одни и те же товары формируются очень сильно по-разному. На официальном сайте Apple указано, что предзаказ новых гаджетов начнется с 22 сентября, а в продажу они поступят с 24 сентября. Энджима Универ -Ньюс. На этом все. В студии была Владислава Проценко. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!